Друзья, всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с прекрасным городом Киевская область, город Мироновка. Я когда-то здесь провела юность свою. Мне очень нравятся на переходах вот эти вот детвора. Едешь и кажется, вроде бы они себя останавливают, ты видишь пешеходный переход. Это мы проезжаем. Мы едем в сторону института пшеницы, проезжаем сейчас первую школу. В этой школе я училась 8-й, 9-й, 10 класс. Это был домик для учителей. Вот он сейчас, может быть, сделают ему ремонт. Здесь жили учителя, общежитие для учителей. Вот так заросло. Года идут. Все деревья, которые были маленькие, сейчас большие. Но все-таки как-никак прошло. Более 30 лет, когда я закончила 10 класс. Здесь снимаю это место, здесь есть моя фотография. Мы с девчонками фотографировались, я тогда в 10 классе занималась спортом. Это была школа начальные классы, вот здесь. Вроде бы этот домик даже и не изменился. Деревья выросли. За 30 лет они стали большими. Дети бегают. Вот старт. Вот такие красивые. Школа есть школа. Чувствуется энергетика детворы. И моя первая школа называлась Средняя школа номер один. Мироновская средняя школа. Сейчас ее перезвали. Называется лицей, но ничего не изменилось. Школа как учила деток, так и учит детвору. Осталась только память. Все те же ступеньки, другая дверь. Называется по-другому. Называется Мароневский академичный лицей имени Тараса Григоровича Шевченко. Эти клумбочки показываю. Вспоминается все время летняя практика с Галиной Луковной. Слива у нас была. Преподаватель природы. Слива Галина Луковна. И вот нас к ней привязывали. И мы на этих клумбочках проходили летнюю практику. Сейчас мы идем на площадку, где все время проводились э, линейки. Вот здесь наши были пионерские, комсомольские. Это э, географическая площадка. Далее теплица Галины Луковны. Футбольная площадка. Стадион. Деревья очень большие стали березки. Вот здесь стадион. 100 метровка была. Сейчас. Смотрим на 100 метровку, сейчас она какая-то как тропиночка, но вот здесь вот же мир нас тренировал, был у нас футбольные ворота. Пока. Наши школьные фотографии, Десятый класс, возле домика начальной школы, который я вам показывала. Наш десятый класс Ирина Володыморьевна. Наш классный руководитель. Это наш десятый А. Вместе с нашей Ириной Володыморьевной. Это последний звонок. Скорее всего, готовились где-то к выпускному уже. Как вы, где вы? Всем я вам передаю привет, друзья мои. Все мы повзрослели. Более чем на 30 лет. А это центр города Мироновки. Районный ЗАГС. Далее Дом культуры Колос. Кинотеатр Колос. Мы постоянно... Райком партии. И в центре стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину. Сейчас поставили памятник основателю этого города Мирон Зеленый. Знаете, друзья, я вот побывал в Мироновке, мне кажется, чем меньше городок, тем он спокойнее. Здесь течет такая размеренная, спокойная жизнь. Ты здесь, либо потому что здесь прошла твоя юность, ну, отдыхаешь. Настоящий релакс для меня Мироновка ⁇ это настоящий релакс. Я приезжаю сюда и отдыхаю душой. Вот вам показываю сейчас. И спортивная жизнь города. Указатель на стадион – это казаки. Футбольный мяч – указатель стадион.